Здравствуйте! Я Александр Симоненко, руководитель детективного агентства «ЩИТ», подполковник полиции в отставке с 20-летним оперативным стажем в системе МВД. Имею ряд наград и благодарностей за раскрытие тяжких, особо тяжких преступлений. Все сотрудники детективного агентства в прошлом это оперативники силовых структур со стажем работы более 15 лет. Каждое свое видео я посвящаю одной из услуг, оказыванных нашим агентством. Данное видео хотел посвятить такой услуге, как наружное или скрытое наблюдение и контрнаблюдение. В настоящее время данная услуга пользуется большой популярностью как у бизнесменов, так и у частных лиц. Бизнесмены обращаются зачастую к данной услуге с целью розыска должника или сбора информации о имуществе должника, или о местах хранения или изготовления контрафактной продукции. Частные лица в основном обращаются с целью осуществления наблюдения за своими несовершеннолетними детьми, для того, чтобы знать, как и где их дети проводят время, чтобы своих детей от э, негатива э, улицы. Если вы замечаете негативное Поведение ваших детей, либо негатив в бизнесе, можете обратиться к нам за проведением данной услуги. Сотрудники директивного агентства профессионально проведут наблюдение, соберут информацию, проанализируют и предоставят ее вам. Работа ведется строго конфиденциально при заключении официальных договоров. Наблюдение за тем или иным объектом – это эффективный, а порой и только единственный способ получения достоверной и точной информации. Если вы замечаете, что за вами или вашими близкими ведется скрытое наблюдение, вы также можете обратиться к нам за услугой как контрнаблюдение. Сотрудники инструктивного агентства, работающие по данному направлению, в прошлом оперативники, которые, работа которых была связана неразрывно именно с наблюдением, и они без труда определят, ведется ли за вами наблюдение, и по желанию заказчика выявят инициатора данного наблюдения. Работа может осуществляться с применением как фото, так и видеоаппаратуры. И по результатам нашей работы вы получаете не только письменный отчет, но и фото-видеоотчет. Если вам необходима данная услуга, Обращайтесь, мы вам поможем. Если вы хотите ознакомиться с полным списком, перечнем наших услуг, жмите на ссылку, находящуюся под данным видео, заходите на наш сайт в раздел «Услуги», выбирайте необходимую вам услугу, звоните по телефону, указанному на нашем сайте, или заполняйте форму на обратный звонок, и мы вам перезвоним.